Видите такие кнопочки, как будто перемоточка Очень классно Давайте снимем второй слой Уу, Давайте побыстрее А вот здесь наклеечки Здесь показано, кто умеет делать куколка Это мы сейчас проверим Ой, какая симпатюлька С такой кепочкой спортивной Она наверняка сиска. Смотрите, какие ракетки здесь нарисованы Она говорит Хочешь поиграть? Конечно же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 Такой розовый замок мечты. Ой, Леди Бит, мне тоже говорить мне очень нравится. Давай, давай построим замок твоей мечты. Он будет замок всей нашей мечты. Мои девчонки, посмотрите.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 Ну что ж, поехали. А, она плюется, ребята. Теперь вторая наша девочка. Поехали. А, Глэмнегги, ты чего делаешь? Ой, не хочу, все, не хочу. Я хочу в этом бассейне купаться э, в другой раз. А -а -а. Ну извини, пожалуйста, я не хотела. Это так случайно получилось.